И всем снова здорово, с вами я Ванёк И это прохождение GTA 5 Опять же, ну, только этот стрим на самом-то деле Grand Theft Auto 5 Просто GTA 5 Ну, если хоть, если дети хотят посмотреть, то пускай смотрят Нет, чё, какое мне дело для... Да, ну, если хотят посмотреть, то пускай смотрят Майкл, 50 баксов так, стоп, а чё сейчас надо делать? Надо Лестера, надо Клестеру. не надо, надо, надо, надо Клестеру. Пистолет, а пистолет карманный или пистолет простой? Нет, лучше... карман пистолет без модификаций. Или лучше простой пистолет взять? Ладно, пофигу, пускай будет пистолет простой, обычный. Тут так, тут... А, Это, стоп, это моя тачка или не моя? Я не знаю. Не, ну сегодня это эта серия, именно исключительно этой серии, мы будем... Не, мы, во-первых, с вами к Лестеру едем, а во-вторых, мы едем с вами по правилам. Так, это... это другой персонаж тут. Это вот этот домик, это... не знаю, что это. Вот Лестер, вот... Сюда мы с вами едем. Вот к Лестеру. Вот. До Лестера едем. И по всем правилам дороже движения. Я, правда, на права не сдавал. Я не знаю их. Но они есть. Так. чем? Вот. чем, пожалуй, ради... Того, чтобы мне потом не пришло авторское право ой стоп постояли немножко подождали пока тут э, человек прошел ну по основным правилам едем по правилам стопов тут по правилам этих светофоров едем Я не знаю, как тут надо ехать или не ехать, точнее. А, если ты вроде по правой стороне едешь, то ты подчиняешь справа светоформ. А если ты по левой стороне едешь, то по левым. По правилам левой светофора. Это же великий автоугонщик. Поэтому тут можно и по правилам не ездить. Не, ну лучше, конечно, по правилам ездить. Ну, потому что, ну... Майкл едет к своему другу. Мы с вами не прошли еще то задание, где надо. Стоп, тут. Так, ну, блин, ну практически. Ну... Челлендж для себя это очень очень очень нехорош не особо такой прикольный, потому что ну, я должен буду о его все едут машины едут прямо наверх направо так, надо остановиться Ой, я не задержу куда я еду тут так перестраиваемся перестраиваемся так едем в другую сторону Знаешь, я для себя челлендж установил взял, тот, который я буду придерживаться эту серию, но. Это же великий автоугонщик, это же Grand Theft Auto. Это великий вор машин, по идее и так. Поэтому тут по правилам есть или не по правилам, это как бы не от тебя зависит. Ой, блин. черт. Ай. Извините, sorry. Sorry, me. Sorry, man and woman and kids. Sorry, kid. They care. Великий автоугонщик. Никогда не понимал, как. ...нужно на... ...на таких стафорах, которые на... Пи ...на этом, на перекрестке Никогда не понимал, как на таких стафорах надо ехать. На зелёный, когда тебе... ...или красный, когда тебе... ...когда они тебе горит справа, тут слева красный, а... с другой стороны зелёный. Лестер у меня, да. Лестер. не А, блин. Это. You, Лестер, чтоб тебя, yeah, ты меня кушаешь или night? нет? Минуточку. Кстати, вот мы в доме Лестера, э, у него где тут есть календарь с выхода, с датой выхода GTA 5. Может тут GTA 6 где-нибудь завалялся, а? Ну да. Something, but you were just leaving. А я не могу сюда пройти почему-то, потому что у меня нету фрикамера мода. Еще что-нибудь? Не, ну а реальный дождь. Дождем. Выглядит реально как дождь. Настоящий дождь. Так, стоп. Извиняюсь, ребята. М -м, так. А, да, точно. Мне же, опять же. Надо вот сюда вот. Тут назначение. Аммунация, Амнация Терм, лос Кастом. И тут. Де, рядом с Амунацией есть эм, Кастом. Первым конечно, надо... Я бы хотел бы в Амунацию или в Лос-Антос Кастом заехать, но. Денег-то! Нема. 50 рубасиков. И вс. 50 рубасиков. Всего лишь 50. Дам. Всего лишь 50 рубасиков. Доларчиков. А на 50 долларов ничего, собственно, не купишь, ребят. Ничего. То есть нам надо взломать Пентагон. Так, я правильно понял, наверное. А. За 50 рублей. 50 рублей сейчас. Э, лично за рубли ничего не купишь. 50. это дол. долларов. А у нас нету.. В реальной жизни у меня... 50 долларов. Нет, в реальной жизни сейчас можно все, много чего купить в нашей стороне за 50 долларов. Лично в моей. А... Ой, точно, мы же по правилам с вами тут договорились? Ну, я на средней кнопке. На средней полосе. А так нельзя уже. А у нас рядом сайте Субурбан Так, стоп, я не могу понять, что я тут делаю. Я не помню, что тут супурба находится, но... Как так, то а, блин? Так, ну, стоп. Кинул на тебе немножко бабулешку, тебе должно хватить. Извините. Извините. Извините. Извините. черный жилет, красный жилет, синий жилет, коричневый жилет, оранжевый жилет, зеленый жилет. Ну и все. Мне кажется, что шорты тут вообще не идут. Нужны джинсы. Полос идёт. Дальше собеседование. в собеседовании. До До свидания. Милая женщина, чё. Лестер Здорово, А я пень Майкл? Переоделся и а так, что он наш сделать? Прототип находится где-то вовсе лип, Лайфинг. Найди его, подключи, к нему штуку-то. <связь> <Лучит. связь> Ладно. Ну, хорошо. Если ты выглядишь подобающим образом, короче, он сказал, то жди с той стороны кто-нибудь открою тебе дверь. Ну, я знаю, что я не по правилам езжу, но мне машины сами мешают другие. Вас запалили, вас спалили. Ну, да, забыл точно. Я же в тот раз тоже со второго раза прошел, В прошлый раз, когда, ну... Ребята, давайте, короче, всем до скорых встреч. Увидимся в следующей серии GTA 5. Пока-пока. А я, я, я, пожалуй, сам лично проведу пакет.